Или вот еще, например, интересно. Морфинг. Раз уж камера создана заново, то, возможно, она научится, к примеру, преобразовывать плоские объекты в 3D-модели. Звучит тоже довольно интересно. Тем более, что виртуальная и дополненная реальность уже довольно плотно закрепилась в нашей жизни. И поэтому можно сделать предположение, что будет реализована какая-то такая некая функция, которая позволит преобразовывать плоские объекты на фото в 3D-модель, чтобы их потом можно было сразу в очках виртуальной реальности рассмотреть. В общем-то говоря, звучит правдеподобно, я в это верю.